Всем привет, я Серсея Ланнистер, и я пришла, чтобы захватить Пусть железный порядке, трон. Саруман, <свят> <свят> <эй. свят> давай отдавай мне свой трон. Какой свой трон? <свят> <свят> <свят> <свят> я победила, ура! <свят> так, что это за меч? Какой <свят> классный мечик! Ууу, какой железный и большой! Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Чей какао!